Все-таки Винчун работает в реальных боях без правил. И это доказала живая легенда UFC, о мастерстве которого мы поговорим и постараемся выяснить этот вопрос. Привет, белокрылые жеребцы! С вами проект Мой Секе и я Варченко Виталий. А в этом видео мы поговорим про Андерсона Сильву одного из величайших бойцов ММА. А точнее, про то, как он использует винчун кунг фу в своих боях. Это видео мне прислало Алифа с просьбой сделать обзор на реального бойца одного из лучших, который с помощью винчун разрывал всех в UFC. Мне самому стало интересно, может ли такое вообще быть? Вы наверняка видели не одно видео, где бойцы Винчун отгребают по полной от различных бойцов прикладных стилей а их реальные бои больше похожи на бой пятиклассников. Если вы забыли, то можете посмотреть на эти бои в подсказках или в описании под видео. Но под такими роликами некоторые ребята пишут, что это не настоящие бойцы Винчун, а какие-то недоделанные ученики. А настоящим мастерам не нужно показывать свое мастерство для всех. В общем-то, так пишут под всеми видео про мастеров кунг-фу, которые выгребают от бойцов, Быстро и ярко. Не знаю, откуда у мастеров кунг-фу этот ореол неприкасаемости и секретности своего мастерства. Например, мастера бокса, муай ММА готовы показывать свои навыки всем и делают это регулярно на спаррингах и в боях, не отмазываясь, что они настолько крутые, что могут всех убить. Хотя они могут, а просто дерутся и доказывают это на деле. Но мы вернемся к Андерсону Сильве по прозвищу Паук. А если кто-то не знает, кто это, то я скажу пару слов, чтобы мы понимали, что это не очередной недоделанный ученик, а реальная легенда ММА. Андерсон Досилва да родился 14 апреля 1975 года в Сан-Паулу, бразильский боец смешанных единоборств. 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 был чемпионом крупнейшей ММА-организации в мире UFC в среднем весе. Провел 10 успешных защит титула, а также имеет в этой организации череду из 17 побед подряд, что также является рекордным показателем. За свои выступления в UFC он сумел заработать 12 наград-бонусов за лучший нокаут, болевой, удушающий и бой на турнире. Считается ММА сообществом одним из величайших бойцов в истории спорта. Президент UFC Дейна Уайт называет Силу величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом. Теперь, когда мы вспомнили, почему он считается легендарным бойцом, давайте обратимся в Википедию и посмотрим, как ему в этом помог Винчун. Свой путь в единоборствах Силва начал с тхэквондо, когда ему было 14 лет. Уже к 18 годам Паук получает черный пояс. После чего он переходит в муай где успешно выступает и организовывает свою команду муай Dream Дрим Параллельно он занимается джиу-джитсу, по которому получает черный пояс в 2006 году от Антонио Родриго Ногейра. После чего совместно с тем же Ногейрой открывает свою академию ММА Ким Ногейра ММА Академии. В Майами, штат Флорида. Вот какой фокус получается: лучший боец, которого все современные кунфуисты Винчун ставят в пример как последователя их стиля, который всех выносит, оказывается бойцом майтай и бразильского джиу-джитсу, который в детстве занимался тхэквондо, но ни слова в его биографии про Винчун нет. Винчуном он начал заниматься уже в позднем возрасте когда точно неизвестно. Но первые бои, в которых он начал показывать приемы кунг-фу, он провел в 2012 году. На то время ему было уже 37 лет. Почему так получилось, можно долго рассуждать. Или Сильва на закате карьеры решил познать секреты кунг-фу, чтобы всех разрывать непривычной реакцией физикой, а прикосновениями липких рук бешеного аллигатора, или он только через 20 лет постижения Тайн Вин Чон смог его использовать в реальном бою? Кстати, что ты думаешь на эту тему? Но думаю, нужно сказать, что с 2013 по 2019 год Паук провел 8 боев и выиграл только один. Хотя до этого у него было 17 побед подряд. Что на это повлияло? Возраст или попытки драться как мастер кунг-фу, оставлю на ваше рассуждение. Немного отойду от темы Сильвы и расскажу вам одну жизненную историю. Я знаю немало хороших бойцов, которые в возрасте уходили в восточный единоборство и кунг-фу. Частично на это влиял возраст, в котором боец понимал, что рубиться с молодежью уже не может и не хочет. А хочется продолжать тренировки, но более спокойные, для здоровья. Одним словом, наблюдать, как бежит звездный ручей, из которого пьют золоторогие лани, лучше и проще, чем лупить 12 раундов рваные мешки в пропавшем потом зале. Я слышал историю от знакомых бойцов, как один бывший мастер спорта международного класса по боксу, уже будучи в возрасте за 30, пошел заниматься винчун и, поработав с мастером пару месяцев, стал для них ли чуть ли не лучшим бойцом. Да-да. Не за годы тренировок в храме, а за пару месяцев. Почему? Потому что на тренировочных боях он пробивал фанеру так, что люди падали на пол и извергали из себя новогоднее оливье. Конечно, когда такого бойца выставляют на бои в спарингах различных стилей, он может просто нокаутировать всех. А потом рассказывать, что Винчун – это сила. Жду вас в ученики. I Что же получилось и с Андерсоном Lee. Боец всю жизнь прозанимался майта и бразильским джиу-джитсу, а на старости решил попробовать что-то новое. Но имея серьезную базу, также отлично дрался. Но теперь все увидели в нем последователя Винчун. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не против кунг-фу и Винчун в целом. Я даже верю, что где-то есть реальные мастера, которые живут в храмах и деревнях, тренируются по 10 часов в день и достигают хороших результатов. Я за то, чтобы все называть своими именами. Не нужно говорить, что если ты делаешь формы винчун в качестве зарядки по утрам, то станешь супер бойцом с касанием небесной энергии ци и втирать эту дичь новоиспеченным последователем. Нужно сразу говорить, что мы занимаемся гимнастикой для здоровья. Мы делаем липкие руки не для того, чтобы отбивать головы, а просто для того, чтобы делать липкие руки. А если ты позиционируешь себя, как сверхмощный дикий бизон с прикосновением смерти через ледяное ухо зайца, собирая под этой вывеской учеников, которые платят за обучение, постигая вселенскую нирвану, тогда будь добр доказать в бою, что твое боевое искусство работает. Жду твоих комментов по этому поводу. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями, пускай выскажут свое экспертное мнение. А если ты хочешь стать простым рубакой без сказочных выстрелов из глаз, но способностью постоять за себя на улице, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Сегодня мы не увидим мастеров кунг-фу и их друзей, и слава богу, а то пришлось бы вызывать катафалки. Но зато мы увидим реальных пацанов, а вернее сказать бойцов, а еще точнее реальных мастеров. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец муай отлетает на несколько метров. Правда мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны. Нам с вами невероятно повезло, что этот бой, который стал в свое время сенсацией, а проходил он в начале 40-х годов, прошлого столетия, сняли на пленку, и мы можем сами его посмотреть и сделать свои выводы. А вот это довольно интересное видео, в котором мастер кунг-фу в желтых шортах, кстати, не дедушка, а молодой атлетичный парень, который, видать, решил постигнуть кунг-фу после пару годков качалки, пришел в зал знаменитых Грейси. Конечно, дедушку жалко, и большой чести в том, чтобы накаутировать 60-летнего пенсионера нет. Но и вы должны понимать, что Кикуру тоже 49, и он не молодой профик. А Седоволосый Орел в кине дракона сам предложил поломать всех на своем пути. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапок и падах, самооборона на улицах. Избавление от страха уличной драки физподготовка подготовка для бойца 50 тренировок в закрытом клубе Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео